Ну вот, друзья, деньги мне поступили плюс сто девяносто восемь тысяч рублей выплата с проекта FX Company проект платит.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 Система нам предлагает заработать от 200 до 777% за 67 часов. Начисление каждые пять минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Статистика компании. Проекту доверяют почти 16 тысяч человек. Проинвестировано более 223 миллионов рублей. Выплачено более 140 миллионов. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты из проекта. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату и создать новый депозит.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 И так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Захожу я на последний тарифный план, то есть семьсот семь процентов за 67 часов начисление каждые пять минут. Инвестируя пятьдесят тысяч рублей. Прибыль моя составит триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот рублей. Каждые пять минут я буду получать по 485 восемьдесят пять рублей.